Людей убивает напряжение, страдания, боль. Точка невозврата пройдена, все, все пропало. Бежать, продавать, покупать. Все торговые системы перегружены, банковские системы. Люди принимают самые неадекватные решения в вот состоянии такого стресса. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы, но ответов нет. В чем причина ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Игорь Владимирович, мы сегодня проснулись немножко в другой реальности, в реальности так называемой военной операции на Украине. Вы когда об этом узнали, что испытали и вообще что об этом думаете? Да херово у меня было чуть. Вот посмотрел там сводки, вижу, что подавление каких-то точек идет, все, я понял, что все, началось. Еще вчера мне казалось, что ну, это будет такая, ну, такая жесткая политическая возня, там, давление и так далее. А сегодня я понимаю, что, ну, все, точка невозврата пройдена, и ну, это будет мощная такая вот история, которая коснется жизни миллионов людей, и это грустно. Вот и все. Ну вот и все. Пришел вот делать экстренный выпуск. Вот и все. Я сейчас здесь, и поэтому я сейчас разложу все четко и конкретно, потому что в этой ситуации кровь отливает от головы, капилляры сужаются, да, и люди принимают самые неадекватные решения вот в состоянии такого стресса. Я знаю, как брать себя в руки в такую ситуацию, и я сейчас сделаю этот выпуск, прежде всего, про то, как взять себя в руки, чтобы не сделать себе травму. Война всегда плохо, людей убивает напряжение, страдания, боль. И, ну, я даже комментировать не буду здесь. Вы сказали, что люди в стрессовых ситуациях принимают невыгодные решения. Давайте об этом поговорим сейчас, про экономику. Падение рубля состоялось не так сильно, как могло бы, но состоялось. У людей возникает желание бежать и покупать доллары, евро и так далее. Что делать нужно и что не нужно в этой ситуации? Ну, первое, стрессовая ситуация и мозг разум пытается принять решения, которые, ну, в условиях недостаточности крови, будут те самые неадекватные решения. Ну, что толку покупать доллар, если он уже взлетел? Ну вот Типа он еще взлетит. Слушайте, тот, кто сейчас дает всякие там прогнозы, тот лжет. Никто сейчас не знает, смотрите сами, как ситуация быстро меняется. Поэтому я не буду никаких прогнозов давать, я лучше скажу, что я буду делать. Позавчера я докупил акции, они сегодня упали, но я не расстроен, потому что я приготовился докупать каждый день, если акции будут падать, лесенка это так называем докупать порциями каждый день акции. И чем больше акции просядут, ну, значит, тем больше я положу. У меня пока есть конечно. Если вы сейчас доллар купите, который там, не знаю, вырос, может, еще вырастет, это будут десятки процентов. Если вы купите просевшие акции на 50 процентов, то, когда они отрастут, обратно, это будет какой рост? Сто процентов. Математику считать умеете? То, что просело на 50%, процентов, вот сейчас покупаете, да? когда оно восстанавливается, да, какой рост? Сто вот. процентов. Поэтому, конечно, с точки зрения финансовых решений, вот я принимаю такое решение. Буду говорить только за себя, что я делаю, если кому-то подходит такой вариант, присоединяйтесь и пишите мне в комментарии, если вам подходит вариант, какой вот я делаю. Сегодня новость вышла, что, во-первых, Центробанк делает интервенции, чтобы сдержать курс. И понятно, что он, скорее всего, вырос бы сильно больше, чем он вырос сейчас. И еще, это уже больше для людей, Сбербанк закупает валюту по 100 рублей за доллар, там по 101 рублю, и по 115 за евро. Стоит людям сейчас продавать по таким вроде бы выгодным ценам свою валюту. Ну, Сбербанк объявляет офер. Это что означает? Он купил у тысячи людей по... 115, да, и тут же продал тысячи людей там поскольку-то. По то то есть Сбербанк на каждой операции зарабатывает комиссию. Сбербанк, да ему пофиг, какой курс, что, он просто зарабатывает деньги в период вот вот колебаний. Это то же самое, когда во времена золотой лихорадки кто-то там лопаты продает, да ему пофиг что-то. Ему вот лопаты нужны, пожалуйста, лопаты продаем. Поэтому Сбербанк сейчас просто тупо колбасит деньги, точка. Поэтому людям ни в коем случае не надо реагировать на это, еще раз, бежать, продавать, покупать и так далее. Реально, все только деньги свои останетесь. Знаете, как банкиры говорят, вы давайте туда-сюда вот продавайте, покупайте. У нас прилипает к нашим потным ручонкам, значит, мы на вас зарабатываем. Для всех, у кого есть доллары и евро, ответьте, значит, на это предложение Сбербанка, там, продать этот по 115 рублей следующим действием, просто замрите и ничего не делайте, пусть у вас на счетах будет эта валюта, все. И если это не резерв, подчеркиваю, я всегда говорю, резерв должен быть 10-15 тысяч долларов, если у вас есть какие-то доллары, оставьте себе 10-15 тысяч долларов, там, медицинские расходы, мало ли что там, это самое. вот. Но если больше, то сейчас самое время докупить просевшие ценные бумаги на 30 там, процентов. Американские бумаги сейчас просаживаются, там, европейские бумаги, там русские бумаги, номинированные в долларах, ведь очень много русских бумаг, классных компаний в долларах тоже сейчас просели, ну, как и в рублях. Но ни в коем случае не несите вот это вот, это продавать, покупать доллары, так сказать, курс евро доллар вот ни в коем случае. Еще предлагаю обсудить ситуацию, которая сегодня была на московской бирже. До определенной границы дошел евро и доллар, и московская биржа торги закрыла, но при этом на международном рынке цены как бы выше. Можете объяснить, что за история такая, и какая вообще разница, поскольку хочет Московская биржа торговать доллары и евро, если на международном рынке он стоит дороже? Ну, Форекс и разные внебиржевые площадки — это ну, такие спекуляционные площадки, которые в период нестабильности, неопределенности, в них, конечно, могут такие пузыри надываться. Раздолье для спекулянтов, для мошенников и пожалуйста, не дергайтесь, если вы не профессионал, не, не входите в эту игру, иначе вас поимеют, причем сильно поимеют. Вот. Теперь, что касательно остановки торгов. Это стандартное явление при колебании курсов, там, акций, валют и так далее, более чем превышающий какой-то коридор, биржа по техническим параметрам, по правилам биржи должна приостановить торги до принятия решений. Регулятор. Регулятор принимает решение, После какой-то паузы продолжить торги или перенести торги на следующий день. Это везде, на американских биржах, на российских. Вот. Но я напомню, в Советском Союзе, например, вообще вот Сталин взял и там сам писал, какой будет курс доллара. Ну, на самом деле, слушайте, в мире все всегда бывает, поэтому я не знаю, в каком мире вот мы. Вчера мы жили в одном мире, сейчас вот мы проснулись вот в другом мире. А завтра какой мир будет? Да хрен не знаю. может, опять стабилизирует вот официальный курс доллара, да, а на черном рынке будет какой-то курс доллара. И вот, по всей видимости, Сбербанк уже к этому готовится, чтобы вести торги на черном рынке, раз он уже говорит так, при официальном курсе, значит, 86 рублей за доллар, да, Сбербанк начинает делать предложение людям продать по 100-115. Черный рынок. Как вы считаете, возможны ли сбои в банковской системе? потому что сейчас люди очень волнуются о своих счетах, у кого они есть, о карточках, бегут снимать наличку в банке. Да, сейчас вообще ужас. Я сегодня заходил в торговую систему, я не смог зайти. Все торговые системы перегружены, банковские системы, все валится, потому что, конечно, такой огромный наплыв людей, особенно подогреваемые вот этими медиа, СМИ, что все-все пропало, давай опять скупать. Самое главное сейчас для финансовых властей, Такая задача — успокоить население. Если люди побегут снимать деньги туда-сюда покупать, продавать и так далее, люди, а, обеднеют, б, будет нанесен страшнейший урон финансовой системе. Вот и все. Такой же уже был. Поэтому сейчас, если власти начнут опять вот дурковать, типа, заявлять, что никакой девальвации не будет, никакого обвала не будет и так далее, да, тогда все, все вообще точно придут и все снимут. Ну так же было постоянно. Ельцин там пришел тогда, я помню, в 90-х, значит, говорит, девальвации не будет. Потом как все грохнулось, в четыре раза курс доллара там взлетел. Я чуть компанию не потерял и так далее. Поэтому финансовые власти ныне вот не делают таких заявлений, они делают инструментарные там, влияния, чтобы остановить панику. Видишь вот эти заявления, что будем скупать там доллар и так далее, делать интервенции. Это все информационные заявления, которые реально успокаивают панику. Вот то, что сейчас, это уже происходит, то есть утро наступило, военная операция началась, никто ее не ждал, но тем не менее она есть. Какой самый худший сценарий, на ваш взгляд, может быть дальше? Самый худший сценарий — это реваншизм, с одной и с другой стороны, который приведет к эскалации дальнейших боевых действий, люди будут гибнуть, это увеличит тревогу, подавленность, депрессию. Как бы мы тут не самоуспокаивали себя, да, люди будут тревожиться, волноваться, люди будут из России, из Украины уезжать с деньгами, которые самые лучшие люди будут разъезжаться по всему миру, экономика будет страдать, люди будут беднеть, вот и все. Это самый худший сценарий. Дело в том, что слушайте, все войны все равно кончаются миром, вопрос, почему вообще надо воевать, чтобы договориться, и бесит меня все это. Я сегодня хочу пожелать нам, всем, чтобы, во-первых, вся эта неопределенность закончилась. Я знаю, что есть черные лебеди, которые вот так вот приходят, ты их не ждешь, вот они бах, приходят и охватывают все и херово. Я хочу верить, что есть белые лебеди, то есть, да, желаемое, неожиданное событие. Ну, белый лебедь, да, но в данном случае это ну, некий мир, чтобы все закончится, и люди договорятся. Я хочу верить в этого белого лебедя, и я хочу в это верить, и хочу пребывать в таком состоянии, что оно есть. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.